важным пределам, которые упираются уже в размер самого атома. И это очень важно, потому что либо мы как-то придем в тупик, либо мы найдем новые возможности, как эти тупики или барьеры избежать и двигаться дальше. Работа ведется не в одиночку, а совместно с большим количеством лабораторий и исследовательских институтов, как российских, так и зарубежных. Карина Саяхова, Линарги Затулин, Универньюс.